Я шла в одно очень неприятное заведение. Так вышло, что периодически мне приходится туда ходить. И на выходе из этого заведения одна семейная пара очень громко кричала на щедушного мальчика, примерно с метр двадцать роста, который ничего им не мог ответить. Впрочем, у него и не было такой задачи. И кричали они на него примерно следующее. Что ты молчал, ты что не мог сказать. Сыпались еще и оскорбления. И я думаю, этому ребенку было очень страшно. Заведение, о котором я говорю, это психоневрологический диспансер. Проходя мимо разгневанного отца, кричащего на ребенка и на его фразу ⁇ Почему ты молчал ⁇ я достаточно громко сказала, потому что у него диагноз такой. Родителям, видимо, сказали не то, что они хотели слышать. Нам всем хочется видеть своих детей здоровыми, беспроблемными, и чтобы все было прекрасно, хорошо и отлично. И когда вдруг получается, что... Глупый сын – это не глупый, а больной человек, страшно самим родителям. И эти крики – это были крики о помощи и крики о слабости. Посещая подобного рода заведения, я часто вижу, что мы попадаем в такое замкнутое кольцо, Родитель воспитал, прежде всего родил, потому что подобного рода болезни и проблемы – это часто проблема родов, либо наследственности. И вот родители рожают больного ребенка. Болезни психики очень часто проявляются в школьные периоды, потому что там идет нагрузка на мозг, на психику и так далее. Поэтому ребенку на вид была, наверное, начальная школа, второй-третий класс. Вот. До этого проблем особых в принципе не было. Возможно, проблема с умением читать и писать, но это не так сильно сказывается, как последующее обучение. И вот помощь нужна ребенку, но... Ребенка воспитывают родители, и ребенку дают что-то родители. И таким образом помощь нужна всем. Очень часто к психологу приводят самое слабое звено, то есть ребенка. И хотят через этого ребенка, Ха, хотят они, чтобы ребенок слушался, чтобы у ребенка было все хорошо, чтобы он начал обучаться. Никогда не задумываясь о том, что меняется вся система. И для того, чтобы выполнить их пожелания, мы поддерживаем ребенка, и через ребенка меняется вся система. Я пробовала через родителей работать с ребенком. Причем ребенок был уже достаточно взрослым, однако он жил в этой семейной системе. Такое бывает, когда семейная система не отпускает детей. И тогда вот это взаимодействие возможно, когда через родителей можно работать с ребенком. Однако, одна женщина попробовала один раз и не смогла, а все остальные отказывались практически сразу. Люди не готовы каким-либо переменам, каким-либо результатом, каким-либо действием, даже ради детей, о чем они всегда кричат и говорят. И поэтому, когда однажды меня спросили, в чем ваш секрет, я сказала одну фразу. Я люблю своего ребенка. Человек, который это услышал, посмеялась, она была врач, и сказала: Все любят детей. Я говорю, не не вы не поняли. Я люблю своего ребенка. Когда есть проблемы у ваших детей, да, это страшно, да, это хочется от этого убежать. Но есть два момента. Вы не виноваты, что ребенок такой. Да-да, именно вы не виноваты, что ребенок такой. Каждый ребенок решил родиться и получил то, что он получил. И ребенок не виноват, что он такой. Ваша задача максимально поддержать ребенка. И когда мы кричим на ребенка в надежде, что все диагнозы снимутся, это всего лишь наш страх, это всего лишь наше отчаяние. Работать нужно совершенно в другом направлении. Глядя на этих родителей, я часто вижу, что психологическая помощь очень нужна самим родителям. Однако об этом родители не знают. И государство предоставляет помощь только детям. Государство не думает о родителях этих детей. По-хорошему здесь нужна хорошая психологическая помощь родителям, маме и папе, в зависимости от того, кто большее влияние имеет в семье. По-хорошему и тому, и другому. И обязательный эти действия, эти взаимодействия с психологом. Работая с ребенком, поддерживая ребенком, ребенка, любой психолог скажет, что до 12-13 лет нужно работать с семьей, то есть с родителями. Ребенок выправится самостоятельно. Примерно до подросткового возраста, 17-18 лет, стоит работать с семьей, а потом с ребенком. А старше, когда ребенок начинает зарабатывать, когда он начинает приносить первые деньги, тогда нужно работать с ребенком. С ребенком работать уже можно после 18 лет. Почему везде и стоят ограничения по работе с психологом с 18 лет? Однако посмотрите, как у нас развита детская психология. И хорошо, если это привели ребенка только протестировать к школе и помочь ему адаптироваться к школе. Здесь действительно личностные проблемы самого ребенка. Но очень часто вместо себя приводят ребенка. Когда у ребенка есть какие-то проблемы, их надо решать. И решать взрослыми способами, взрослыми методами. К огромному сожалению, криком все эти вещи не решаются. А особенно, если дело касается каких-то диагнозов. Вы можете кричать на врачей, можете кричать на детей, можете биться об стену. Но я точно знаю, эти действия не приводят к результату. Для того, чтобы был результат, систематическое, планомерное действие. И вам помогут в этом и врачи и психологи и окружающие иногда будет ужасно плохо и хочется все бросить но когда-нибудь вы поймете что все по-другому и что ваш ребенок уже не потерянный для жизни человек а ваш ребенок тот человек который может адаптироваться в социуме который может жить полной жизни и никто кроме вас не будет знать, чего вам это стоило. Позволяйте себе и своим детям быть счастливыми. Любите своих детей. Они этого достойны.